Рад приветствовать всех вас на ежегодной встрече пользователей. Давайте посмотрим, какое же обновление нам приготовила компания PTV в программном продукте VizVolk. <coughs> Многие из вас, конечно же, знают, для чего используется VizVolk. Это продукт, который позволяет создавать пешеходные микромодели и оценивать параметры условия движения пешеходов по различным показателям. И, собственно, основывается визволк на модели социальных сил, которые учитывает совокупность социальных, психологических и физических сил, действующих на всех участников движения. Значит, в новой версии визволка нас ожидают изменения, связанные с редактированием сети, изменения, связанные с редактированием маршрутов движения пешеходов с новыми возможностями во время выполнения имитационного моделирования и с новыми возможностями выполнения замеров дополнительных характеристик работы общественного транспорта и импорта различных файлов. Давайте поподробнее рассмотрим каждый пример. Для удобства моделирования прямые лестницы теперь можно создавать с несколькими горизонтальными площадками от одной до трех горизонтальных площадок, что существенно упрощает, э, расширяет имеющийся функционал создания вертикальных пешеходных связей. А в предыдущих версиях после выбора нескольких объектов вот, и, и начала редактирования выбор сбрасывался. Вот. Ну, а теперь добавлена функция редактирования объектов сразу с мультивыбором. Почему-то видео не проигрывается. какой-то баг. Теперь вот не только можно редактировать объекты, такие как маршруты движения, и ставить одновременно, выбрав несколько объектов, промежуточные точки на каждом маршруте, также с мультивыбором можно работать с пешеходными зонами, также можно с мультивыбором работать с препятствиями. То есть это достаточно удобно. Следующее нововведение – это добавление местоположения маршрута сразу для нескольких маршрутов. Если у нас пешеходы идут из точки А в точку Б по разным маршрутам, у нас появилась функция сразу подхватить все маршруты в мультивыборе и добавить или же начальную промежуточную точку, или конечную промежуточную точку, или вообще конечный пункт. Сразу для нескольких маршрутов. Появился новый редактируемый атрибут. Время задержки для пешеходов. Вот здесь. На видео как раз представлена его работа. Появилась возможность этот атрибут как вручную править, так и с использованием каких-либо формул. Вот как здесь на примере представлено по формулам для пешеходной зоны с именем Stage. Назначено условия пребывания. Время задержки для двух пешеходов остается неизменным, неопределенным до тех пор, пока не выполнится условия в данном случае, пока не появится объект-пешеход с определенным атрибутом, ну, с определенным именем. После этого время задержки сокращается до нуля, и два пешехода могут выйти. Это вот один из примеров применения нового атрибута. Э -э необходим для того, для тех случаев, когда изначально при начале модерирования время задержки у нас не определено и зависит от э динамически изменяющихся внешних условий. Появилась возможность Оценки количества остановок и затраченного времени для пешеходов. Теперь объекты, такие как лестницы, пандусы зам... и измерение площадей способны показывать, сколько пешеход потратил времени на остановку и сколько времени он провел в этой остановке. Как только скорость пешехода падает ниже, чем 0,2 метра в секунду, засчитывается его остановка и... Собственно, время, которое он провел в движении с этой скоростью, тоже считается, что ну, он провел в режиме остановки. Появились дополнительные возможности импорта файлов. Теперь появилась поддержка импорта шейп-файлов типа полигон. Вы можете импортировать их в виде пешеходных зон, в виде препятствий. Добавлена поддержка EFC 4 й версии, то есть это стандарт Industry Foundation Classes, который специально разработан для создания сложных объектов. Автодеск поддерживает этот формат и ряд других крупных компаний. И, собственно, добавлен в модуль Визвок возможность импорта сложных пандусов, сложных лестниц, которые представлены в виде монолита, и можно их непосредственно из этого стандарта EFC импортировать Визволк. А, Добавлен ряд, ряд функций, которые касаются работы имитации общественного транспорта. То есть в парке висим Визволк 2022. Именно распределение пассажиров, ожидающих посадки вдоль платформы. А, выбор пассажирами маршрутов общественного транспорта по формуле. И распределение входящих и выходящих пассажиров по дверям. Значит, Распределение ожидающих посадки. Теперь э, пассажирам может быть задано распределение по расстоянию, на которое они будут проходить от точки входа в зону ожидания общественного транспорта до непосредственно точки ожидания. Потому что ну, не все хотят э, проходить длительное расстояние. Кто-то ну, в основном скапливается в начале платформы. Некоторые уже знают, где э, будут остановлены двери. Поезда. И вот для имитации именно этих случаев добавлена возможность распределения. Оно добавляется стандартно, то есть базовые данные, распределение, расстояние. И потом это расстояние вы можете применить непосредственно вот, распределение расстояний непосредственно для а, вашей зоны ожидания. Следующая функция это выбор пассажирами маршрутов общественного транспорта по формуле. То есть помимо ранее существовавшего вероятностного распределения. Теперь добавлена возможность создания фильтров с формулами для учета разного распределения для разных подвижных составов. Вот у нас на примере красные пассажиры они игнорируют прибытие поезда и ожидают следующего подвижного состава. Как использовать в режиме редактирования? Вы дважды щелкаете на остановку и переходите в закладки посадочные объемы, и там в графу фильтр вы добавляете необходимые формулы по распределению. Ну и последнее нововведение, которое коснулось работы общественного транспорта, это распределение выходящих пассажиров по дверям. Есть зоны у поездов, которые не, ну, мало используются или в принципе не используются пассажирами для посадки высадки, такие как вагон-ресторан, диспетчерская и так далее. И Теперь добавлены новые атрибуты. Вот вы можете увидеть их на примере, которые вы можете и ими можете задать эту зону в, для каждого участка 2D, 3D модели, где у вас не будет осуществляться посадка, высадка пассажиров. Вот, наверное, это все. Да, это все нововведения, которые у нас касаются Визволка. Надеюсь, они будут для вас полезны и ваши проекты будут выполняться с, с менее менее трудовыми затратами в менее короткий срок, и вы будете их использовать. Благодарю, спасибо за внимание.